мотор поехали всем доброго здравия еще раз э, под, уже под видео запись так ну и начнем у нас закончился апрель э, он был не такой э, не такой красочный как март Ну, всплеска такого эмоционального как в марте не было маленечко было поспокойней по размеренней, но зато очень много проводилось работы с новичками, работы с людьми, которые только пришли в команду, не умеют пользоваться социальными сетями, не умеют пользоваться ютубом и так далее. То есть вот это все сегодня происходило, ну в апреле, в мае сейчас что вот все происходит, обучение людей, много тратится на это времени, поэтому продажи э, были маленечко на меньшем уровне, чем в марте. Ну, это естественный нормальный процесс, плюс, когда происходит насыщение людей, ну, в том смысле, что понакупили люди мегаватты, кто-то взаймы, кто-то в кредит брал деньги и им хотелось немножечко реализовать и как-то себя побаловать, какие-то может долги за счет этого закрыть там. Что-то себе прикупить, то, что давно хотел купить, там какую-то куртку, может быть, какую-то одежду, может быть, какие-то продукты питания или поездку куда-нибудь на море и так далее. То есть это естественный, нормальный человеческий процесс, не надо там ну как негативно к этому относиться. На самом деле на все хватает средств. То есть когда электричество у нас безоплатное производится то можно хоть на что ну то есть люб, можно любые как выражается александр сергеевич сейчас вспомню, когда все в изобилии то есть вот, когда электричество у нас безоплатное производится то мы можем себе позволить любую стоимость этого электричества соответственно а это обеспечение вот так вот правильно то есть обеспечение нашего дела это энергия которая черпается из эфира соответственно ее в неограниченном количестве у нас как вы видели последние видеоролики не даже не последние крайние видеоролики то что уже пришли заказанные магниты красивые в трапециидальные формы Как раз которые вот Как на чертежах показывались Которые в ротор вставляются Так у кого-то шумит микрофон Ребята У кого там микрофон Кто-то скорее всего с телефона Как правило Нажмите отключить микрофон Поэтому <с> um> Вот эти видеоролики о том, как происходит сборка, они происходят в тот момент, когда что-то новое происходит. Вот пришли магниты, да, все, раз, новое видео. Сделали там прокладки, там, или как они называются, между... Когда в роторе там пластины между собой соединяются. То есть все сделали, нарезали, раз, сняли видео. То есть по каждому этапу снимается видео. Где-то какие-то запчасти, какие-то инструменты, они еще в дороге, в пути. Почему это происходит медленно и невозможно прогнозировать э, точную дату, да, вот когда мы презентацию генератора устроим. Да, потому что, допустим, магниты, э, ну, вроде бы как, я точно не знаю, да, но есть информация, что э, заказывали в Китае, да. Проволоку такой-то толщины, диаметра заказывали в другом месте. там Еще какие-то комплектующие в третьем месте. Сам материал, металл, железо там в четвертом. Изготовление в пятом. И то есть вот это все сейчас, потому что мы же с нуля это все с вами нач начали в марте месяце. Нужно еще найти производителей. Промониторить цену, промониторить качество продукта, что действительно переведенные деньги будут потрачены по целевому использованию Ну то есть мы заплатим и нам придут, придет заказ, заказ будет выполнен в срок, что компания реальная, что люди добросовестные и так далее То есть вот этих нюансов очень много, кто занимался масштабным каким-то бизнесом, производством, тот меня реально понимает, насколько это непросто да, все это организовать но это когда ты первый раз путь проходишь. Потом у тебя уже остаются контакты этих всех людей. Арсен, опять ты там шумишь? Или кто там сидит на телефоне? Кто-то сидит на телефоне, несет в кармане, в куртке и планерку слушает. В общем, когда это уже отлажена будет работать, ну соответственно, то есть сейчас мы нашли где делать магниты, все, будем поработать с этой компанией, до тех пор, пока не появится человек в нашем поле зрения, компания, которая будет делать дешевле и качественней, то есть одно, ну, это обычная тенденция, то есть всегда человек стремится уменьшить себестоимость, потому что мы это делаем для людей, мы должны стремиться к уменьшению себестоимости. Соответственно, если магниты где-то будут попадутся нам дешевле И качество будет их такое же, либо выше Соответственно, мы будем с другим поставщиком заключать договор и работать и, и теперь у нас выстраиваются везде вот эти взаимоотношения Которые можно потом будет ставить на поток то есть И уже масштабировать в любом количестве, в любом объеме Но опять же, мы живем в материальном мире Сегодня мы, допустим, заказываем в этом месте, ну, например, 100 килограмм магнитов, да. А когда у нас будет там тонна магнитов заказ, они уже, возможно, не смогут производить в месяц столько магнитов. И нам нужно будет другого поставщика еще подключать, третьего. То есть это я вам говорю о будущем, чтобы вы понимали, что масштабирование не будет по щелчку пальца. Раз щелкнули и завтра там тысяча генераторов выпустилось. То есть... Нужно смотреть на все, как в материальном мире происходят процессы Они требуют время, время, времени, интервала временного И ресурсов требуют Именно каких-то полезных ископаемых, той же меди Чтобы эту проволоку производить, там еще каких-то материалов И так далее, и тому подобное Это то есть о понимании в целом то есть, ну вот меня порадовало то, что уже, по крайней мере, магниты пришли, там еще что-то сделано. То есть я вижу, как все продвигается, и что в ближайшее время мы увидим работающую модель и сможем ее потрогать, там, и с ней пофотографироваться, снять видео. И уже будет совсем другая тенденция. Тенденция развития. Вы просто не будете успевать принимать платежи. И работать с команда будет так масштабироваться и расширяться, что вы просто даже не будете успевать сохранять в записную номера телефонов своих новых последователей. И вот это так и будет. Потому что в интернете сейчас зайдите, загуглите, да, там про источники энергии, кто чем занимается, есть ли какие-то подобные направления. Но я, по крайней мере, не встречал. Ну, есть, да, где-то кто-то что-то там делает. Но таких масштабов, как у нас, ну, нету ни у кого. То есть кто-то там, да, дома на даче там что-то сделал, что-то там крутится, вращается, что-то производит и все. Никто это не масштабирует э, на, по всей планете. Поэтому э, все внимание сосредоточено на источнике энергии. Тот, который мы сегодня запускаем, эту компанию. Дальше, что хочется сказать, то есть, Юридическая работа. Многое стоит на месте еще из-за того, что не учреждено юридическое лицо. Опять же, на это тоже требуется время. То есть нужно разработать для всех стран, изучить законодательство. Да? И договора сделать, учредительные документы сделать. Документы для акционеров сделать в таком виде, чтобы они работали в любой стране. И подходили под законодательство любой страны. Это тоже очень большой колоссальный труд. Так же самое, как вот взять да, историю правовед Сибирь. Насколько вот уже осенью этого года будет три года, как существует правовед Сибирь. Но постоянно происходит модернизация документа оборота. Постоянно происходит изменение законодательства. Судебная практика меняется. И так далее и тому подобное. Меняется среда вообще, в которой мы живем Отношения между странами меняются Технологии меняются Это все и в финансовую сферу, и в правовую сферу вносит свои изменения И скоростя сейчас очень быстрые И вот это все нужно все в одну картинку документально увязать, чтобы она хорошо работала Для примера да, возьму, например, ну, таксфон народный кооператив «Такси» Там до сих пор как бы э, происходит работа с доку документооборотом, то есть с пайщиками и так далее. И проблема даже не в самом э, таксфоне, да? там уже документооборот отлажен. За год работы он отладился, то есть э, одних юристов нанимали, не справились вторых, не справились третьих. Кто-то там уходил, кто-то приходил, организовался определенный костяк людей, которые сейчас ведут работу. Но Проблема есть в акционерных обществах, да, в кооперативах, с самими людьми, с обычными акционерами, которые купили. Вот я точно знаю, что всего лишь процентов 20 людей из всех акционеров таксфон, примерно процентов 20, плюс-минус, да. Но я чем цифрами хочу сказать, что это меньшинство. Людей, те, которые просто прислали документы о том, что они хотят ну, стать акционером. Заявление пайщика. Уже даже, ну ладно, ну, не каждый может заполнить документы. Уже на сайте вывешили в разделе, там в личном кабинете, готовые формы, образцы. так Деградация населения до такого достигла. То есть это как бы не то, что камень да, в, огород, в огород людей, а реальность. Что люди не могут даже по образцу, по видеоинструкции заполнить просто заявление пайщика. Элементарно вписать свои фамилии, имя, отчество, индекс, где он проживает и сделать это без ошибок. Вот реально это вот деградация. Что люди не умеют простые вещи делать, которые там в первом классе учили там букварь. И вот это все тормозит. Определенные процессы, масштабирования, Потому что если не будет взаимоотношения документальное с пайщиками, соответственно, как можно дивиденды выплатить, как можно сдать отчет в налоговую там, или еще какие-то органы о том, сколько пайщиков, какой оборот финансовый и так далее. То есть везде нужна вот эта статистическая информация, ну, подкрепленная документами. Да, мы по личным кабинетам видим там, 50 тысяч человек у нас акционеров. А, под, а это, ну, в личном кабинете количество регистраций да, там, и купленных франшиз, проплаченных денег. А в реальном мире, в реальной жизни получается на документах, если ну, в реальность за документы брать, по документам там всего 1000 человек. То есть 50 тысяч э, с личными кабинетами, а 1000 человек всего те, которые заполнили заявление, прислали бумаги. И вот это тоже я сейчас рассказываю, именно для того, чтобы вы понимали, что и здесь мы также же само сталкиваемся с одними и теми же вопросами, просто деградации людей, незнания, безграмотности людей. И это не хорошо, не плохо. Я просто об этом говорю, чтобы вы обращали внимание на себя, на других людей, обучали их то, что научились сами делать, учите других делать то же самое. И тогда будет рост во всем. По этому направлению, как у меня все, да, там, что генераторы собираются, юридические документы готовятся, все, я думаю, будет как раз в один момент, и презентация генератора, и собрание акционеров, и заявление акционеров, все это будет приурочено к одному дню, я так полагаю, ну, начало июня. То есть уже как бы май, я беру его из-за того, что просто я посмотрел, сколько праздников, где кто как отдыхает. Режим работы другой, ну май самый необычный месяц в году, там половина мая просто ну, безработный, так сказать, месяц И вот на это опираясь, я предполагаю, что ну, вся жара начнется у нас в июне, с приходом лета, так сказать, уже полноценного лета Дальше, вот прошлую планерку я говорил там для того, чтобы размещаться на сайте, да, по размещению на сайте, вот берем уже по вопросам, идем первый вопрос, размещение на сайте, переходим на сайт, Так, а, демонстрацию экрана я, наверное, не сделал, что-то еще, чтобы вам показывать то, о чем говорю, так, все, демонстрацию сделал, заходим на сайт. И раздел «Контакты». То есть вот этот вопрос стал ребром, но он решен на сегодняшний день, и я вам сейчас озвучиваю решение. Оно очень грамотное, справедливое, и в принципе из того количества предложений, которое поступило, оно самое реальное. Я вам покажу сейчас, как это работает. Кто у нас размещается на сайте? Да? Разместиться может любой человек, который занимается реализацией мегаватт контрактов, работает в команде по строгой иерархии. Что значит строгая иерархия? <coughs> вот у меня веду себя табличку, да, такой списочек людей, которые занимаются продажами. Ну, так сказать, моя первая линия, можно так выразиться. <coughs> Я знаю каждого кошелек из вас, обороты, для того чтобы всякие премии, бонусы, плюшки вам давать. Все, как это работает, есть в разделе «План продвижения», всем уже вам его давал, потом под видео это выложу, когда видео буду выкладывать. И вот здесь сегодня я еще буду дополнять, то есть это продвижение в интернете, подарки по партнерской программе. Четвертое. Мы сейчас размещение здесь записываем, то есть я здесь выкладываю порядок, то есть по которому мы двигаемся. Размещение официальных. Представители на сайте и э, условия, да, условия размещения. Наверное, вот так напишем: условия размещения. То есть, видите, мы прям сразу в реальном времени все создаем. То есть, я ничего, ни к чему особо там не планирую, не готовлюсь. Просто как вот происходит в реальности, как чувствую, так вот и делаю. Мониторю там, кто что говорит, отзывы, слышу всех, всех воспринимаю. И лучшее берем и здесь я делаем. Условия размещения на официальном сайте, представить, размещение официальных представителей на сайте. Это работа 50 на 50. Что это значит? 50 на 50. Теперь показывают очень четкую инструкцию. Ну, возьмем, не будем самых лучших, не будем самых, кто меньше сделал продаж. Вот, ну, возьмем Евгений Щанькин. По продажам. То есть у человека сделал два с половиной миллиона Как бы и не мало и не много как бы, ну, Движения у человека идут стабильно То есть он не менял свои позиции Постоянно находится ну, на вот этом месте То есть ни вниз, ни вверх не поднимается как бы, ну, Все у человека стабильно Поэтому беру стабильно Переходим на сайт проверки токенов на эфир видим что у евгения проходят операции в день по несколько переводов мегаватт контрактов ну то есть видим 2 дня назад четыре дня назад шесть дней 7 дней назад 8 9 и так далее то есть можно посмотреть также скачать экспорт сделать выгрузить да и посмотреть что куда двигалось это транзакции эфира то есть э, за перевод токенов токенов мегаватт контракт нажимаем токены мегаватт контрактов и мы также видим э, сколько количество мегаватт контрактов было отправлено то есть зелененьким в вход оранжевый, какой тут у нас цвет, там, не помню, коричневого цвета вне светло-коричневого выход то есть можно легко посмотреть за вот 9 дней да, на сегодняшний день там ну дальше можно полистать видим еще входящая транзакция 24 440, 2675 мегаватт контракта <coughs> ну и допустим как будет про проходить учет для того чтобы размещаться на сайте как официальный представитель ну во-первых плюсы что нам дает размещение на сайте как официального представителя то есть к вам обращаются люди у вас определенный уровень доверия <coughs> так как вы размещены на сайте что человек совершающий с вами сделку его не кинут на деньги ребят у кого кто-то там одновременно кушает и тарелкой там с ложкой стучит выключите микрофон пожалуйста то есть это определенный уровень доверия. Размещаться и быть на сайте, ну, это замечательно. Помимо этого, мы еще на сайте будем размещать э, именно вашу вот эту ссылку, чтобы человек мог посмотреть, какие у вас транзакции, то есть ваш кошелек собственный. То есть человек мог увидеть, что у вас, да, происходит транзакции, что у вас действительно есть входящие, исходящие. Что вы активный участник, э, активный лидер, руководитель там, Подразделения какого-то э, в своем регионе и так далее <coughs> Вот эта вот заметка будет э, сделана э, Учет, да? Переходим опять вот сюда <coughs> Образ Вот так вот пишу 50 на 50 э, продажа мегаватт контракта что это значит <coughs> это значит буквально следующее что допустим вот э, у евгения один день назад 17 часов 2765 Мегаватт контрактов Евгений приобрел 2765 мегаватт контрактов он закупился, а, умножаем по цене, по которой он закупился по 90 рублей. Ну да, тут как бы было-то это два дня назад, ну вот сегодня 2 мая. Но так как учет 1 мая производили, то деньги были 30, 30 апреля переведены, а мегаватт контракты 1 числа. Ну то есть на следующий день а, умножим получаем что евгений закупился на 248 тысяч 850 в рублях следовательно а, мы видим что у него продажи идут нас в принципе особо не интересует сколько он там за месяц до да, продал а, он закупился на 248 тысяч. Вот это мы еще будем как бы проверять, да, допустим, пишу, что на 248 тысяч закупился. Следовательно, он уже это продаст э, по другой цене. Так, здесь пишем... Э, 90, по девяносто тысяч по девяносто рублей. Мы да, переходим сюда. Так, две тысячи шестьсот семьдесят пять. Две тысячи шестьсот семьдесят пять умножаем на сто двадцать. Продаст за триста двадцать одну. Продаст триста двадцать одну тысячу. Вот ее делим на 50, ну на 2, ну 50 на 50. Делим на 2 и получаем 160 500, 160 500. это минимальный закуп в следующий период. То есть... Представим, что Евгений продал все мегаватт контракты, 50% обязательно, если он хочет быть размещен на официальном сайте, он должен закупиться в следующий период на 50% от суммы предыдущего периода. Ну, уже по новой цене, по 120 рублей. А, продает по 120 рублей. На сумму. те кто э, не будут то есть 50 на 50 это честная работа двух сторон то есть вас как-то официального представителя и компании соответственно вы на этом э, можете вот евгений может себе да там оставить спокойненько 160 тысяч рублей э, от 321. Остальные опять закупиться мегаватт контрактами. Для Евгения, ну, за месяц, вот даже представьте, то есть это, вот допустим, работа за месяц, апрель, да, 160 тысяч за месяц ну, это нормальный доход, чтобы там спокойно, безбедно жить и позволить себе там ну, комфортно в изобилии быть. Но, ну, естественно, если вы там дальше будете это все просчитывать, Евгений в следующий период уже на 160-500 закупится контрактов. Получается, на 160-500 закупится по 120 рублей. Так. Да, я не только что. Поделить на 160-500 разделить на 120 он уже купит 1337 контрактов а, Мы переходим на ICO На ICO Смотрим, какой следующий период будет Так, что-то тут опять а, Убрали эту Или так сайт у меня показывает Отпускную стоимость 170 рублей будет Благодарю умножить на 170, то сумма будет меньше, да, видим, 227 тысяч. То есть 227 тысяч это меньше, чем 321. То есть э, тенденция будет снижение. Соответственно, Евгений будет не на 160-500 в компании закупаться. А, допустим на 200 там на 300 тысяч и этих циклов просто будет делать больше там несколько раз закупаться в неделю и реализовывать закупаться реализовывать тем самым у него вот эта сумма будет расти и он будет больше заработать зарабатывать тем более что у нас есть э, партнерка в таком виде что чем больше у вас товарооборот, тем вы больше получаете 20% сверху мегаватт контрактов, 30% сверху, 40%. Смотря какие условия выполнили по объему продаж. То есть в любом случае происходит нормальная, рациональная, всем удобная, комфортная схема взаимодействия между компанией и официальными представителями. Если Евгений, представим, что он за прошлый период не закупился, не сделал вообще ничего, то получается, если вот до 15 мая нету никаких вообще оборотов, никаких закупов, я не говорю, что вот именно конкретно на вот эту сумму, это всего лишь пример. Вообще нету никаких закупов, то есть вообще человек за две недели ничего не сделал, все, человек с официальных представителей сайта убирается. Ну по причине того, что, возможно, человек перестал этим заниматься, да? Человеку стало неинтересно. Он там занялся другим делом, другим бизнесом. Это его дело, смысл занимать место, да? А, люди будут звонить там, обращаться. А человек будет некорректно там как-то отвечать а, на вопросы людей. По этой причине, то есть ну вот так вот будем взаимодействовать. Это вот то, что касается размещения на сайте. Поэтому сейчас мы еще... Э, вы мне скидываете. Э, скидываете фамилия, имя, отчество. Э, адрес мегаватт. Э, край, область проживание skype мобильный телефон мобильный телефон ваших представителей делайте это одним файликом не так что сегодня одного скинул завтра двоих послезавтра троих я не буду там Каждый день э, дрыгаться там, ну метаться там и напрягать человека, который на сайте это все размещает каждый день этой работы. Собрали всех своих в один файлик, скинули мне в Word, в Excel, там как угодно вам, как удобно. Э, либо просто скопировали и в Skype отправили мне. Одним файликом всех э, своих представителей, кого нужно разместить. Все, я разместил их на сайте, ну то есть отправил на размещение на сайте. Соответственно, так как я работаю только с людьми получается, которые у меня в первой линии, мне уже не важно на самом деле, насколько эффективно работают ваши представители, но проверяться раз в квартал будут все и ваши представители в том числе. Если у, них, если у них в течение двухнедельного периода, проверив их вот так же кошелек мегаватт, у них не будет входящих транзакций, значит они ничего не покупали. То есть если вот за две недели не будет вот уже не две транзакции на нормальный объем 2675 и на 24 тысячи мегаватт. Если вот этого нет, то человека убираем с сайта. Человек ничего не делает, не работает. Две недели достаточный период для того, чтобы, ну, по крайней мере, понимаете, то есть можно раздавать подарки по одному мегаватту. Можно за видео по 5 мегаватт давать. С 10 мегаватт за репост давать. вашу страницу. То есть маркетинг уже весь расписан он работает. Как он работает? Ну, вот, пожалуйста, давайте я покажу, как это работает. Вот у меня люди. 24 марта я разместил, то есть прошел э, апрель, еще сколько тут неделька, месяца одна неделя. 9700 просмотров, 9737 просмотров, 199 репостов. Заходим к любому, да, из этих людей. Так, не так, а вот так. И видим, что тут и комментарии у людей пишут. То есть движуха происходит. Вот даже вот сюда, к человеку, да, тыкни. 27 марта человек разместил. 90 просмотров у него. Хотя просмотров вроде мало, у него 94 репоста. И 94, кто поставил лайк. То есть, представляете, у меня, да, получается на странице, всего лишь 200 но эти репосты это 200 человек и берем считаем математику вот 200 человек у меня отрепостили они еще там ну пусть даже в половину ну пусть даже 25 процентов у них меньше будет репостов чем у меня то есть 200 а у них будет по 25 репостов умножаем на 25 это 5 репостов в сети. Просмотров, соответственно, с каждого репоста, ну плюс даже э, будет в среднем, я не говорю, у меня тысячи да, просмотров, у людей там ну 100 за месяц. Давайте возьмем 100 даже просмотров. 500 тысяч человек посмотрели пост. Это минимум. Если я сейчас свои просто э, все пересмотрю, то, то тут будут миллионы просмотров. Я к чему это говорю? К тому, что вот эта акция, она всегда работала. Я также сама сам запускал «Правовед Сибирь» через акцию по репостам. Вы можете у меня на ютубе увидеть эти ролики с инструкциями, там, три года назад, два с половиной. Эта акция работает. Люди репостят за вознаграждение. Распространяют информацию. Поэтому рекомендую каждому озадачиться вот этим делом. Так, дальше. По размещению на сайте мы вопрос закрыли. То есть каждый, отслеживаем, насколько продал, закупается на 50% от проданного. Это минимальный порог. То есть никто не мешает закупаться на 100% от проданного. Минимум 50%. Те, кто этого не делают, значит они просто тупо работают только на себя любимого. Где-то на стороне скупают дешевые мегаватты там у тех людей, которых там нужно кредит платить или долг отдавать. И работают только для себя, а не для, на компанию. Такие люди нам в команде не нужны. Говорю конкретно каждому. Тому, кто будет смотреть и кто находится в чате. Такие уже тенденции имеются. Там легко посмотреть, где что от кого на блокчейне все прозрачно, Все легко отследить. Поэтому грешники есть везде, это нормальный процесс, но я говорю, то есть я себя требую, требователен к себе, из других требователен, и буду работать только с, э, с честными, идеологическими, порядочными людьми. Хотите э, быть такими же, делайте то же самое, там, живите по таким же канонам. Но тут еще момент какой, если вы сами к себе нечестны, к вам будут притягиваться подобное к подобному. У вас в команде так же само будет происходить. У вас также же само вас будут обманывать ваши э, первая-вторая линия. Будут там где-то на сторону работать. Вам улыбаться будут, приходить на планерки, присутствовать там для вида, что да, да, я вот в команде, я прихожу, только вы меня с сайта не убираете, А сам человек, так сказать, из-под полы торгует там мегаватт контрактами. Э, только себе в карман. Это в наших общих интересах. Если мы сейчас будем, так выражусь, торговать из-под полы, да, и в компании не будет закупов происходить, то все очень быстро сдуется. Потому что не будет финансирования, людям зарплата не будет платиться, на юридической компании заработанными документами не будет выделяться средства, техническому персоналу на содержание сайта, на автоматизацию, на личные кабинеты, на вот это все на формирование вот этого всего инструментария, э, на будущее, которое будет, усовершенствование происходить постоянно. финансирование не будет, все просто сдуется и все. А претензии кто получит? Каждый из вас получит претензии от тех людей, которым вы дали эту информацию. Они будут вам звонить, они будут на вас в суд подавать и так далее и тому подобное. что Я вас просто предупреждаю о том, что я-то как бы вывезу эту программу. То есть и я все равно однозначно запущу столько, сколько у меня получится запустить генератора и помочь людям пользоваться безоплатным электричеством. Я здесь не из-за денег. Хотя деньги, как бы оно неизбежное, нужная вещи каждый день, кушать, одеваться там какие-то блага себе делать, двигаться, снимать офисы и так далее. Вот как раз мы приходим к вопросу да, офисы. А офисы сейчас, прям сегодня, открывать, ну, нету такого как бы смысла большого. Почему? Потому что, во-первых, когда вы открываете офис в бизнес-центре, это становится публично, это есть публичное место, куда может прийти средства массовой информации, полиция, какие-то службы. Надзорные, экономические, налоговые, и так далее и будут вопросы задавать. Когда нету правовых документов, то есть, как бы можно вас трансформировать как хотите: незаконная предпринимательская деятельность там, еще что-то там, ну, то есть, как-то можно на вас влиять. И чтобы вот этого бардака не было, чтобы мы не занимались проблемами, да, а там же главное, что у всех вот этих, особенно у нас же есть, не забывайте, что у нас есть формально враги, да, те люди, ну они всегда есть, есть черное и белое всегда, добро и зло, но одно, ну в одном, как так сказать, синергично двигается, в одном русле работает. Соответственно, если есть те, которые хотят э, хорошего для нас, есть те, которые хотят плохого для нас. Там тролли какие-то и плюс еще какие-то другие личности из личных интересов, из личных побуждений, корыстных и так далее, что у них там бизнес загнется, а у нас будет процветать. Я думаю, э, ни один э, собственник тех. Э, Теплоэлектростанции, там, директор теплоэлектростанции не заинтересован в том, чтобы его электростанция закрылась э, или перестали платить за электричество. Соответственно, эти люди, которые имеют сегодня денежные средства больших размеров, а, имеют связи с различными э, нехорошими правоохранительными структурами, имеется в виду не самими структурами, а людьми там работающими, в хороших отношениях, в кумовьях и так далее, Которые будут там фабриковать какие-нибудь э, действия, подводить какие-то статьи, провокации, устраивать какие-то контрольные закупы и так далее. А, ну, пока у вас не будет официального документа оборота в офисе. Поэтому ну, не нужно там уже завтра там, бежать и открывать офис. Будут документы, будет генератор, будет что показать будем это делать но вы сегодня должны уже как бы к этому примиряться то есть подготавливать для работы к офису э, макеты визиток листовок написать план запуска офиса там то есть ну как-то разработать для себя какую-то стратегию действий э, инф раздачи информации промоушен какие-то там мероприятия с плакатами я не знаю там ну что-то вот Сами подумайте, то что мы будем делать, мы тоже будем об этом делиться. Денис вот сегодня мне звонил, он переезжает в Красноярск, и мы с ним будем вот это все делать, здесь двигаться, вдвоем организовывать офис, будем проводить расклейку, объявления, рекламы. По квартирам, по подъездам там и так далее, и тому подобное, по информационным стендам. И мы будем это все записывать на видео, выкладывать в интернет и показывать вам, как раскручивать офис. То есть, вот, после 10 мая Денис приедет, с семьей переедет в Красноярск. Ну и как раз там, пока то все. Майские праздники, все так в спокойной обстановке. Где-то после второй половины мая мы уже это будем вам демонстрировать. И к июню месяцу каждый из вас будет иметь опыт, информацию, знания, инструменты, как быстро запустить офис, чтобы в нем просто был рой. Рой я имею в виду как в муравейнике народу. То есть просто, чтобы ну, прям двери не закрывались в офис. Это мы уже делали неоднократно с разными проектами, поэтому сейчас мы вам просто продемонстрируем ну не сейчас а в мае продемонстрируем как раскрутить свой офис когда у вас офисе будут звенеть все телевизионные каналы радиоканалы будут журналы писать газеты будут писать о тех благих деяниях которые происходят в офисе источника энергии то есть как это все меняет мир этому всему научим поэтому сейчас вы просто можете что-то подсматривать приглядывать проводить мониторинг подбирать где какую мебель там без мебели офис, офис снять там или так далее место то есть это тоже занимает достаточно большой промежуток времени предварительное согласование разговоры просмотры это нравится это не нравится проходимость офиса и так далее и тому подобное то есть просто я вам сегодня закладываю вектор направление, куда нужно думать, смотреть, обращать внимание. <coughs> офисы, скорее всего, так и будет, то еще мы не утверждали, да, но э, я могу уже сегодня с уверенностью сказать, что, как и в прошлую планерку, что на офисы будут выделяться мегаватт-контракты. То есть, допустим, заключили вы договор с собственником. То есть все, официальный договор, э, свидетельство о регистрации права на недвижимость. Э, в договоре стороны подписаны, печать стоит, все. Ну, это представим, что вы уже запустили офис, да, то есть вот, документы. И там написано, что арендная плата там 30 тысяч в месяц. Мы берем, смотрим, сколько сегодня курс, э, если это сегодня, да, э, то... 30 тысяч в месяц арендная плата делим а, так, делим на 120 рублей сегодняшний курс мегаватта мы вам переводим 250 мегаватт на содержание офиса вашего согласно ваших документов все а, вы эти мегаватты реализуете потому что у вас в офисе движуха в сети движуха а, вы их реализовали в фиат и рассчитали с собственником. Замечательно будет, если собственник будет у вас принимать в мегаваттах. То есть, если вы ему расскажете концепцию, он с ней согласен будет и захочет стать также акционером, то вы можете прям мегаваттами с ним рассчитываться. Но в таком случае можно даже предлагать ему еще всякие бонусы. Что вы, допустим, мегаваттами ему будете не 250 отдавать, а 300 мегаватт. Ну то есть там уже сами смотрите, мы уже это применяем, допустим в заказе визиток, в заказе листовок там в рекламной кампании, для написания статьи в газете, то есть ну, с собственником просто разговаривайте и мотивируйте, что в рублях цена 30 тысяч, если я буду прям мегаваттами с вами рассчитываться цена 40 тысяч, ну то есть вам будет выгодней. И всех нужно подсаживать на эту валюту, потому что в будущем э, все, что связано с валютой, с финансами, оно будет привязано к мегаватт-контрактам. Ну, не то, что к самим мегаватт-контрактам, а к электричеству, к мощности. Э, будут все в этих э, величинах, все будет измеряться. Но об этом тоже в интернете много видеороликов, предсказаний различных э, о том, что какая будет финансовая система будущего, к чему она будет привязана. То есть не к рублям, к долларам а именно к мощности электрической будет привязана финансовая система. И мы сейчас закладываем первые кирпички, фундамент этого процесса. Так же само вот Денис приедет, да, и мы будем проводить под запись э, встречи, э, как я и в предыдущих планерках рассказывал, то есть мы будем э, маркетинговые мероприятия после запуска офиса. Проводить маркетинговые мероприятия. Будем, например, заключать договор с трамвайным депо, что мы готовы там 20, 30, 50 процентов проезда за людей оплачивать, то есть ронять реальную стоимость билетов на рынке этих пассажирских перевозок в городе Красноярске. Что будет привлекать внимание средств массовой информации, администрации и так далее и тому подобное. А это наши клиенты, это наши акционеры, выразиться так правильно, не клиенты, а акционеры будущие, которые будут проникаться этой идеей. Это как инструмент. Ну и для народа благо, что народ будет дешевле ездить, то есть меньше тратить на проезд. У него будет... Экономится денежные средства для того, чтобы покупать мегаватт контракты И становиться акционером И в дальнейшем вообще сделать весь общественный транспорт Работающий на электричестве безоплатным Это можно сделать и вполне по силам всем Нам, объединившись, ну, всем людям в этом деле Которое мы сегодня делаем Так же будем проводить встречи с бизнесменами С хозяинами такси, с хозяинами различных ну, таких направлений, как, допустим, спортивные залы, там какие-то... Даже сейчас ну, в голову ничего такого не приходит, да, уже вечер, потому что за трудовой день устал. Но выражусь таким образом. То есть со здравомыслящими людьми, которые занимаются работой с экологией. Улучшением экологии, то есть различные организации, которые занимаются восстановлением экологии, там, посадками лесов, там, написанием различных, ну, общественные организации есть, которые пишут о том, что выбросы какие-то происходят, загрязнения происходят, то есть которые занимаются юридическими вопросами, с ними взаимодействуют, то есть, со всеми здоровыми, те, кто занимается здоровьем людей. Потому что все используют электричество в той или иной мере, то есть свои приборы подключают, там, инструменты подключают, какие-то фитобочки, например, там, тренажеры подключают. То есть все используют электричество и очень много за него платят. И вот именно через здравомыслящих людей они уже готовы, потому что у них направление мысли быть здоровым, жить в экологически чистой атмосфере. Да, Пользоваться экологическим транспортом, продуктами питания, то есть кафе, сеть кафе, ресторанов здорового питания. Мы тоже с ними будем проводить встречи, все это делать будем под запись и показывать вам, как можно взаимодействовать, какие использовать крючки для того, чтобы забраться в подсознание, в сознание этих людей с хорошей целью, то есть просто донести ему информацию. О том, как нам нужно взаимодействовать, чтобы мы изменили этот мир к лучшему. Эти тоже все уроки будут прокачивать офисы. Соответственно, в трамваях будут билеты. Цена будет меньше, да, чем рыночная цена пассажирских перевозок. С обратной стороны билета можно печатать адрес офиса, сайт компании. Это мы тоже уже делали, печатали на билетах информацию. Это тоже очень хорошо работает. Человек получает в руки билет и юзает его, пока едет, смотрит счастливые цифры на нем. Кто-то съедает, кто-то камкает в карманах, ложит. Но, по крайней мере, люди в билеты в руках читают, смотрят. То есть это тоже один из рекламных ходов. Дальше. Что я вас попрошу сделать, всех, кто официальный представитель, тех, кто еще не официальный представитель, на сайте не размещен. Я прошу вас размещаться на различных досках объявлений, на Google картах, на Яндексе. По крайней мере, пока нет офиса, вы можете разместить свой адрес квартиры. То есть там, где вы живете, ваш номер телефона, ну не именно можно вашего квартиры, можете просто вашего дома адрес указать, или близлежащее в кафе, в котором вы проводите встречи. В этом доме вы можете указать адрес. Как это сделает тут Наташа Политаева, плюс еще другие ребята, у них на канале, посмотрите эти видеоинструкции о том, как разместиться на поисковиках. Чтобы в поиске, когда человек вбивает в интернете, в Гугле, в Яндексе источники энергии город Красноярск, он попадал как раз на карте, показывал ваш номер телефона, ваш скайп, вашу почту и ваш примерный адрес, ну, куда подъехать. Это тоже очень хорошо работает. Все сегодня пользуются смартфонами, пользуются этими... Ноутбуками, айпадами, планшетами и так далее и тому подобное И люди очень много через поисковые системы что-то ищут Продукты, товары, услуги, куда проехать, расписание маршрутов и так далее и тому подобное Поэтому чем раньше вы больше будете размещаться на различных источниках Тем больше у вас будет клиента поток Следующая тема – вебинары Вебинары у нас в команде регулярно часто проводили и проводят Алексей Глухарев и Денис Залевский. Поэтому сегодня я попрошу прямо сейчас вот этих ребят научить всех остальных делать вебинарные комнаты на ютубе в Google хангауте либо набрать еще к себе там по одному-двум ученикам научить. То есть всем не нужно нам там 20-30 людям да, это делать. Нужно хотя бы 3-4 человека, которые будут уметь делать вот эти вебинарные комнаты на Google Hangout. А нам остальным скидывать просто пригласительную ссылочку. Те как раз Денису и Алексею, я поручу задачу такую сделать Google таблицу Excel, всем кто в чате планерка, дать ссылку на эту таблицу с открытым доступом. Ну не для редактирования, просто для просмотра, настройки только для просмотра, чтобы никто не мог там что-то свое вписывать, просто чтобы могли видеть в какой день, какой вебинар. И кто проводит вебинар Каждому из вас, кто хочет качать сеть эффективно И хочет зарабатывать хорошо Хочет много продвигать мегаватт контрактов Хочет строить большую успешную структуру Кто хочет первым в своем регионе, городе провести презентацию уже с готовым генератором то есть те кто себя сейчас в этом месяце проявят больше всего то есть станут топ лидерами по продажам топ лидерами по построению команды топ лидерами по проведению количества вебинаров встреч видео записей различных семинаров те в первую очередь получат ну то есть к тем в первую очередь будет привезен генератор в офис и проведена будет презентация масштабная То есть в таком порядке, то есть тот, кто себя проявит Тот и к тому в первую очередь и будет привезен генератор да, Который будет один из двух То есть сейчас собираются, кто не знает, два генератора По 10 киловатт Один будет находиться в Москве Потому что там центр России, так сказать Туда удобно, там несколько аэропортов, вокзалов, туда удобно с любой страны, с любого города человеку прилететь, приехать там, ну, в течение дня, так сказать. И э, заключить какие-то договора, э, приобрести акции, мегаватт-контракты, увидеть все вживую, как работает. То есть э, там будет э, один генератор. Другой генератор будет раз, возиться по России, то есть по официальным представителям, по офисам и по несколько дней в этих офисах будут проводиться презентации встречи вот те кто хотят в первую очередь быть в списках должны сегодня на фоне вебинаров себя проявить и в мае месяце провести э, как минимум 5 вебинаров ну как минимум 2-5 вебинаров ну 1-2 вебинара в неделю до конца месяца что на этих вебинарах говорить да все, что вы произносите на встречах наличных. О том, о чем вы общаетесь по телефону с будущими, с новыми акционерами компании, с новичками. О том, как вы производите работу в своей команде. Какие вы семинары проводите. Как вы рекламу даете. Где размещаетесь. То есть весь свой жизненный опыт. То, то что я сегодня с вами делаю да и с другими людьми, то есть все вот это вы должны давать на вебинарах. Идеологию компании в первую очередь нужно давать на вебинарах. То есть заходите на сайт, прямо сайт читаете, демонстрацию экрана делаете, показываете обзор сайта Search Energy, показываете свой YouTube канал, YouTube каналы, которые указаны на официальном сайте, как растет курс акций и так далее и тому подобное. То есть, Каждый из вас просто должен каждый день, но ну, если мы допустим сегодня, даже у нас 10 человек соберется, которые будут проводить вебинары, то нам, десятерым людям, нужно будет всего лишь по 3 вебинара за месяц провести, то есть 30 дней занять в, марте, в мае месяце. 10 человек по 3 вебинара 30 дней будут заняты. Соответственно, Денис или Алексей сделают табличку с вебинарами. Каждый из вас э, напишет время, московское, и дату в табличке. Э, обратитесь, они заполнят, когда вы будете проводить вебинар. Соответственно, будет э, созданы либо на вашем канале, если вы хотите, либо на канале других э, официальных представителей, на YouTube-канале, я имею в виду. Будут созданы ссылочки, разбросаны по всем сайтам в социальных сетях, что вот такого-то числа будет проходить вебинар на такую-то тему, спикер такой-то, такой-то. Вот это нужно заполнить уже до завтрашнего дня, чтобы завтра уже был первый вебинар. То есть кто-то уже сегодня может занять очередь на то, чтобы провести завтра вебинар. Активистов, людей, лидеров у нас в команде хватает. 10 человек мы точно наберем. Чем раньше, вот свой опыт скажу, чем раньше вы начнете публично вещать информацию, не надо стесняться, что кто-то там как-то некрасиво говорит, кто-то там медленно говорит, кто-то наоборот быстро трендычит. Этого не надо стесняться. Мы все разные, мы по-разному, каждый доносит информацию, но сегодня на планерке, то есть у нас в чат 24 человека, каждый из вас в той или иной мере, в этом чате же есть, 24 человека из нас нужно как минимум десятерых найти которые будут вещать вебинары то есть уже есть каждый из вас есть лидер с, с командой людей то есть вы просто своим собственным языком не какой-то не экзамен не егэ там не какая-то дипломная работа или еще какой-то контрольный экзамен то есть вы просто своим языком объясняйте простые вещи. То есть это нужно на вебинаре просто ввести в привычку, проводить каждый день вебинары. Почему? Потому что кто-то сегодня не смог прийти, кто-то завтра придет, кто-то послезавтра. После того, как вы провели вебинар на своем, например, канале, ваш вебинар однозначно 20-30-50 человек перезальют на свои каналы. Ваше лицо, ваш разговор, ваши страницы в социальных сетях. То есть, когда вы проводите любое мероприятие, вебинар, даже если вы его проводите на чужом канале, формально на чужом, да, вы просто показываете демонстрацию своей страницы в социальных сетях. И говорите, вот моя страница, обращайтесь ко мне в личку, вот те, кто будет смотреть сегодняшнюю планерку. Вот меня зовут Владимир Мошкин, вот мой аватар, вот у меня количество друзей. Обращайтесь ко мне в личку, вот у меня запись закреплена, да? И я отвечу на все ваши вопросы. Несколько раз за часовой вебинар обратили внимание на свою страницу, показали, как вы продвигаете свою информацию. И Этот видеоролик уже не затереть, там не стереть, его будут перезаливать другие люди, и потоки будут идти через вас, людей которые обращат, обратят внимание на источники энергии. Будут добавляться вот в друзья, писать сообщения и так далее, тому подобное. Чем вы больше будете видео выкладывать, вебинаров, семинаров и давать э, ссылки на источники о себе, контакты, скайп, почту, телефон, под э, видео выкладывать в описании свои контакты и полезные ссылки, тем у вас будет нескончаемый, так, тем быстрее будет нескончаемый поток э, новых людей, желающих с вами взаимодействовать. Поверьте мне, очень много людей уже ждут эту информацию. Они готовы к этой информации. Им всего лишь нужно найти своего учителя, наставника. И каждый из вас уже и есть этот учитель и наставник для этих людей. Обязательно говорите об идеологии почему нужно сейчас заниматься этим как мы спасаем планету своей деятельностью от разрушения от землетрясений от ядерных катастроф от извержения вулкана все обо всем этом нужно рассказывать то есть просто берете да и читаете по сайту пробегаетесь раздела сего все написано на сайте Наша миссия. Сделали обзор сайта. Рассказали своими словами. Вот прошел вебинар. Время очень быстро пролетает. Вот сейчас уже час, как идет планерка. Хотя вроде бы еще много о чем хочется сказать. Поэтому давайте отнесемся серьезно по взрослому. И вот эта тема сегодняшняя э, с вебинарами, с Google, Яндекс размещениями э, на сайте, она сейчас нужна нам как воздух. Почему? Потому что готовый генератор будет там в конце мая, в начале июня. У нас целый месяц времени, чтобы чем-то заняться. Потом нам некогда будет заниматься тем, что мы делаем сегодня. Делу время, потехе час. Всему приходит свое время. Сегодня время вебинаров. То есть нам за май месяц нужно сделать 30 вебинаров. Эти 30 вебинаров проведут разные люди из вас. То есть каждый из вас пропиарится. Мы все друг у друга перезальем, перезальем эти вебинары на свои каналы. Их отлайкают, отрепостят тысячи, десятки тысяч наших подписчиков. За май месяц мы наберем миллионы просмотров, вебинаров в совокупности все вместе. И уже в июне месяце, когда у нас наберутся на эти вебинары подписчики, новые акционеры, старые акционеры включатся в работу, те, которые сегодня купили акции и просто ничего не делают, а сидят ждут, когда первый генератор они увидят. И в июне месяце вот эта сегодняшняя вроде бы, казалось бы, бесполезная работа, болтовня, она в июне просто сделает большой взрыв. В хорошем смысле слова. То есть мы получим очень много заказов. Но если сегодня мы этого не сделаем, мы получим обратную реакцию. Из-за того, что мы не будем записывать вебинары, мы не будем э, делать продажи э, мегаватт-контрактов, мы не будем доносить информацию до новых людей, кто еще не в курсе, не знает о мегаватт-контрактах. Мы дадим поле деятельности для троллей, которые будут записывать больше, чем мы записываем положительных вебинаров. Они будут записывать отрицательные видеоролики, отзывы, статьи, комментарии, писать в интернете. То есть, это вторая сторона медали. И мы должны вот этот баланс постоянно в свою сторону нагибать. То есть, записали у нас э, какой-то отзыв отрицательный, э, наши э, темные враги, так сказать, в кавычках. Наши учителя, так, ну, они наши учителя. То есть, они нас учат и двигают нас, чтобы мы росли. Все, вот, все что связано с чернотой. Записали где-то плохой какой-то отзыв, комментарий о нас. Мы в, в ответ на это записали вебинар позитивный с результатами за несколько дней. И мы должны всегда вперед это делать. Нас должно быть больше. Мы должны своим светом рассеять всю эту тьму. И каждый вебинар, каждая планерка это свет. Увеличивающийся нарастающий пучок света. Который просто наращивает свою мощность в геометрической прогрессии. Сделаем 30 вебинаров. Вы просто не узнаете свою жизнь в июне, в июле. Сделав 30 вебинаров в мае. Просто 10 человек проведут по 3 вебинара. Уже нужно провести 27 вебинаров. Я вам официально заявляю, всего лишь 27. Потому что 3 вебинара я беру на себя. Уже 27. Кто-то еще из вас. Денис возьмет три вебинара, уже будет 23 вебинара на остатка, 24 на остатке. Алексей Глухарев проведет три вебинара. Елена Реймхи проведет три вебинара. Женя Щанки Щанкин проведет три вебинара. Эдуард Островушка проведет три вебинара. И вот так вот потихоньку, вы даже сейчас не, ну, не заметите, как просто заполнится таблица, и кому-то из вас сегодня, из 24 людей в этом чате, не достанется время для того, чтобы себя проявить и провести вебинар. Вот реально его не будет, потому что нас 24 человека, а вебинаров всего 30, то есть в день по вебинару. Поэтому прямо сейчас уже рекомендую в процессе планерки писать Денису и Алексею, чтобы писать, какого числа вы будете проводить вебинар свой, чтобы они вас добавили. Если вы даже не умеете пользоваться Google Hangout'ом, своим каналом YouTube, или ну, некорректно это делаете, то Денис с Алексеем вам помогут. Я, допустим, с удовольствием провожу вебинары на любом канале. То есть не на своем даже. Меня хватает своих, своей раскрутки, поэтому я помогаю вам. То есть вот Денис э, приглашает меня, там, Алексей меня приглашает, другие люди меня приглашают на свой канал провести вебинары. Я с удовольствием это делаю. Поэтому если сегодня у кого-то из вас есть партнеры, которые не раскручены у вас в первой линии, они однозначно есть, то я рекомендую, чтобы вы провели вебинары свои личные на на каналах своих партнеров поэтому я прям сегодня вам говорю что я ни одного вебинара не буду проводить на своем канале буду проводить вебинар на канале тех кто меня пригласит провести вебинар на своем канале но ролики потом уже с вашего канала я обязательно буду перезаливать на свой канал но уже после того как он выйдет на вашем канале и рекомендую делать то же самое, помогать своим вот этой энергетикой, своим авторитетом, помогать своим партнерам первой и второй линии. Ну там третьей линии, кому посчитать нужно. О готовых генераторах получилось, я высказался уже в процессе, что готовятся два генератора и как они будут двигаться. То есть в принципе на сегодняшний день вот, ровно в час мы уложились продуктивно, эффективно. Сейчас я еще прочитаю комментарии, и потом, если у кого-то есть желание о чем то сообщить, поговорить, задать вопросы, что-то спланировать, то пообщаемся уже вживую. Так, сейчас пролистаю. Запись, конечно, будет. Началась уже поволокло, как знакомо. Да, да, Юля, знакомо. А самое главное, качество детали. Микрофон выключайте, кто не говорит, пишем протокол, планерки. Надеюсь, запись ведется, связь плохая. Конечно, все ведется. Я выхожу всем пока утром досмотрю. Хорошо. 4 мая вебинар на, для новеньких. Вот, уже 4 мая запланированный вебинар. Я готов участвовать в качестве спикера, ведущего вебинара. Я готов, я готов провести... Вот, видите, <coughs> все, уже пошла жара в хату. Так выразиться можно. Ну, у меня на этом все, давайте пообщаемся, если есть у кого что сказать, кого чем поделиться. Кстати, очень мало кто поделился и поговорил, и сказал людям о том, что было, проходило, как мероприятие проходило в Москве. То есть, <coughs> я насколько понял, была нанята видеосъемочная группа, которая в том или ином смысле кинула нас с информацией, с видеозаписью. Поэтому где-то у кого-то какие-то куски записи на телефоне велись, сейчас происходит склейка этого всего. Но эта работа займет там, ну, как минимум неделю, это кропотливая работа из кусков сложить готовую картинку, это все равно что пазл, мозаику сложить там, из двух тысяч деталей. Ну, на это требуется какое-то время, усильчивость и усердие. Поэтому подождем, а те кто был очевидцем, я знаю, тут. Больше, наверное, половины людей ездили на мероприятия, я сам тоже не ездил. По семейным обстоятельствам у мамы был юбилей, и поэтому там я организовал процессы юбилея, встречи с родственниками с разных регионов, поэтому не мог приехать в Москву. Готов послушать от очевидцев первого источника, как проходила встреча, о чем разговаривали, эмоциями своими поделиться. Доброго здравия, меня висит Решанисен. зовут Слышно. Да, да, это. Я тут некоторые моменты инспектировал, значит, о чем еще мы говорили. Ну, то есть, через месяц будет во Внуково презентация готового генератора. Дата пока неизвестно, как только будет генератор. Сообщат, да, готовый генератор, когда будет. Значит, двигатель, вернее, да, двигатель. 60 ватт крутит генератор мощностью 3 киловатта. То есть, КПД получается, если в процентах, то 5000 процентов. 50, да, 50 раз 5000 процентов. Это к вопросу, КПД этого генератора 100 процентов или не 100 процентов. назови, пожалуйста. А? Просто, пожалуйста, назови. 60, 60. ватт двигатель. Вращает 3-киловаттный 3 генератор, то есть 3 киловатта вырабатывается на выходе. С 60 да, Вт потраченных получается 3 киловатта электричества. Ну как лампочка, 60 Вт лампочка. Генераторы будут от 1 киловатта. То есть будут разные там заказы, кому какой надо, от одного киловатт. То есть практически, чтобы с ноутбука можно было на природу выехать и там трудиться. То есть не в четырех стенах, а на природе. То есть этого достаточно было. Потом, значит, есть видение, что в Китае, на берегу Китая, 72 атомных электростанции. 72 атомных электростанции То есть если землетрясение будет там выше какого-то... По 6 или 8 баллов, то ну, получится всем конец. Вот. Потом вот это вот я еще не совсем понял. Но все равно скажу. Значит, в одном метре 2 вольта получается напряжение. Но это можно сделать только если электроны в одну сторону или как не электроны, но, атомы. электроны в одну сторону. Ну, атомы, атомы. нет. Нет, нет электроны. В одну сторону Так кто там опять у нас беспределит с микрофонами? о-да-да, это. -да, Алло, меня слышно нет да да да ты кому да говоришь эдуарду или тебя слышно эдуарду да а, а то я а то я тут смотрю не это, отключу не отключу микрофон виталий продолжает или он пропал или? да меня слышно да да давай тогда я бы слышал что тут кто-то говорит нажал выключить а потом что-то нажимаю включить вот сейчас хорошо работает. значит так Стоимость будет в 5 раз дешевле А, ну это значит, со временем стоимость электроэнергии будет дешеветь. То есть вот сначала будет, может, и так же, как и сейчас, 3 рубля 10 копеек за 1 киловатт в час. Соответственно, 3100 за 1 мегаватт. Но потом будет дешеветь со временем. То есть, ну не сразу. Значит, карточки появились в Аватарбанке. Ну, в Аватарбанке, для Аватарбанка. То есть можно будет расплачиваться в магазинах, где будут продаваться, ну это уже в будущем, где будут продаваться генераторы, и, ну и техника на этих генераторах, то есть транспортное средство, там ну, разная вот, техника, то можно будет эту карточку просто приложить к смартфону, и там сумма будет просто ввести, или проверить, что сумма все совпадает, и кнопку нажать с карточки будет списано, ну не с карточки. А с помощью карточки будет списываться из кабинета количество генераторов и уже забираешь свою машину, которая без заправок, без зарядок и так далее. Так, что еще тут интересного такого? Ну, то есть все чиновники дают добро, то есть ФСБ, там, Минфин, еще там разные. Не то, что не препятствуют, а даже обеспечивают защиту. То есть вот такие и вот сведения. То есть это здорово и прекрасно. И вот еще про квадрокоптеры. значит, Я когда сказал про квадрокоптеры, ну, то есть сказал, что пробок не будет, что это, будем летать. А мне говорят, что если много этих квадрокоптеров будет, то и в воздухе будут пробки, там аварии и так далее. Так вот, сразу сведения такие. Система защиты будет такая, то есть система интеллектуальной защиты, что даже если 600 квадрокоптеров будут двигаться в одну точку, то они не врежутся, они раз, разойдутся, то есть не коснутся друг друга. То есть вот такая система автоматического управления будет. Но это в будущем будет. Ну, про офисы сказали, да, а пока рано открывают, потому что компания будет их выбирать по самому высшему, значит, параметру чтобы они были очень высокого уровня. И вот про Африку еще, тоже, по-моему, ну, уже видео есть, и Александр Побров, и Александр Кушов говорил, материк, значит, трещина образовалась более 10 метров по всему материку, вдоль материка Африки. Нарушила там и транспортную систему и, и провода оборвала бы ну то есть если если выкапывать ископаемые в таких объемах нефть уголь там для угольных для теплоэлектростанции то конечно будет земля и в эти пустоты будет еще и пресная вода уходить так значит да вот еще интересный момент то есть можно выращивать экологически чистые продукты ну, об этом, по-моему, уже... А, Владимир тоже об этом уже говорил, или кто говорил. То есть пленка очень высокого значит, порядка будет, которая свет пропускает, а тепло, получается, не пропускает. Соответственно, даже зимой, даже при низких температурах, можно выращивать. Ну, то есть, если генератор есть, то, пожалуйста, любой там теплоноситель любой там нагревательный элемент, тепловую пушку, там если поставить, все будет температура будет такая, какую назначится, и можно вот, благодаря этому, ну, этой технологии выращивать экологически чистые продукты, то есть не из Китая там удобрения, которые потом есть нежелательно будет, вот, экологически чистые. пока в секрете держится, эта пленка из чего она состоит, но будет. Так ну, у меня вроде все. А можно вопросы по генераторам задать? Конечно, конечно. А у меня. Ну, я вчера слушал интервью Александра Боброва на Эфхо Москвы, и он там рассказывал про генераторы и, и упомянул, что ну, люди, купив себе генератор, в дальнейшем могут не платить за электричество. И у меня немножко ну, непонятно, появилось, мы будем платить все-таки за электричество мегаваттами. Или же они а приобретя генераторы, не будут за него платить. То есть, вот, ну, просто... Жень, все все просто. Вот смотри, допустим, у кого-то будут мегаватты, кто-то купил вот на 100 рублей мегаваттов, да. Ему, не ему нету, но ну, их не хватит, чтобы себе генератор закупить. Но у них у соседа, допустим, у тебя есть генератор. Кидаете провод, счетчик ставите, и все, он э, у тебя покупает электричество, рассчитывается мегаваттами. Ну, это просто такой пример. То есть будут э, предприятия, организации, допустим, э, есть э, куча заводов, фабрик, вокруг которых построены поселения. И, допустим, эта фабрика э, приобрела генератор. А у кого-то в поселке есть уже купленные мегаватт-контракты. И они просто этими мегаватт-контрактами, подключившись, весь поселок подключат от фабрики, да, раз фабрика будет запитываться источниками энергии нашими, люди будут просто оплачивать на фабрику уже акциями. Это все будет автоматизировано в личных кабинетах. То есть, как то пластиковая я, карточка то есть, там. То есть, если я себе сейчас генератор приобретаю и, скажем так, отпускаю людям эту, ну, эту электроэнергию, ну, дабы, если бы на завод поставил а, и договорился с заводом, лично я компании должен буду тоже за это потребление что-то отдавать, то есть, если генератор мой мне купленный. Ну, сейчас об этом рано говорить, однозначно что-то будет отдаваться в компанию, а, ну, какая-то mm -hmm. часть. Ну, я так полагаю, то есть э, уже выстраивается отношение таким, что 50 на 50, то есть самые честные отношения. То есть вот я заработал да, на сборе за электричество. Э, ну, вот я живу в пятиэтажке, да, и поставил себе генератор. Весь всю пятиэтажку там договорился, подключил, договор составил, и мне все платят за электричество. Я, допустим, собрал э, там 50 тысяч за месяц со всех квартир. 25 тысяч отправил в компанию, 25 тысяч оставил на свою семью, как свой доход. О, можно обращаться? Конечно, конечно. Да. Алло, я слышал разговор Кукушова, <coughs> Табеляев Алексей разговаривает. Слышал разговор Кукушова, что он предлагает, ей, если ты берешь генератор для людей, то один к трем, то есть продаешь, ну, может я что-то неправильно услышал, но я в одном из роликов слышал, политика компании будет если сейчас будет стоить 300, то для людей будет стоить скажем 1000. Ну да, да. Если ты купил для того, чтобы продавать людям. А мы нет, мы там, сейчас там, просто как людей, бы механизм, да, ну, что... туда-сюда, влево-вправо, оно сейчас как бы не принципиально, все будет в реальности так как будет, потому что мы сейчас можем предполагать а Бог располагает, обстоятельства располагают, что вот именно так будет в таком-то русле развиваться событие. Вот это все равно, что вот мы, допустим, думали, о, в апреле мы уже генератор увидим, а Божий промысел распорядился, что еще рано в апреле, да, а он будет там в конце мая. То есть и во всем так. Мы сегодня просто закладываем вектор, э, в свои помыслы, мысли, доводы транслируем, Люди их приумножают, что-то там э, отфильтровывают, Вселенная, вселенский разум получает эту информацию, обрабатывает, дает нам обратную связь и обстоятельства нам предоставляет, такие-то, либо другие там. Ну, то есть все вот в таком виде гармонично работает. Меня все очень радует. Я хотел последний вопрос по генератору задать каких форматов мы будем их выпускать? То есть я сейчас весь месяц буду людей звать, как обычно, так и есть, скажем так, средний бизнес. И вот мне интересно, какие у нас будут форматы? То есть 10 киловатт, там 30 киловатт? То есть, ну какие расчеты, я могу предоставить? Нету ни не, тут никакого порога, ни в, ни в минимальном, ни вот в максимальном. Вот один кВт. Ну, понятно, 10, считаю 30, как сказал Стас, все равно, да, каждый. Считаю 1, 10 и 30. Но 11 это маловато. Да, на не поставить. А это смотри, вот все-таки момент еще один. Если человек приобрел генератор для себя, себя обеспечивает ну, электричество, он же за него не платит в компанию правильно конечно но это будет определенная вот. линейка для себя то есть определенной мощности в пределах ну здравого смысла это вся фишка ведь в том и сейчас у нас идет реклама без оплатно электричество чтобы вот этот момент не терялся короче то есть это вот в этом случае у тебя будет бесплатно электричество если ты приобрел на себя и себя обеспечивать электричество. Ну оно так и есть вот если ты э, используешь только для себя не для наживы соответственно ты, ты ничего никому не, не должен А если ты в коммерческих целях используешь там сделал себе 1 мегаваттный генератор и хочешь там целый микрорайон подключить к нему и деньги собирать людей то извини меня то есть нужно делиться э, с тем источником который тебе дал эту возможность. То есть с автором проекта, с компанией да. и так далее. Ребят, я вам хочу сказать, все уже достаточно выстроено и устаканено, и уже вся, вся система отработана. Эта система будет регулироваться на государственном уровне. Если ты будешь зарабатывать с этого, то ты становишься банально ИП. Будешь платить мало того, что налог, и соответственно будет фиксироваться вся продажа. И компании, и все именно в свете, все твои доходы, все приходы. Тут никто никуда от этого не спрячется и не денется. Поэтому, как бы здесь, я думаю, сочинять велосипед не придется. Да, Замечательно, он, наверное, хотелось бы уже платить в СССР, если честно. Ну, это, это там мы построим. Это, мы это построим. ближайшее будущее. Да, да, да, да, Ну, все, как, как, как если мы с... да, одновременно заговорили как с вами, ну, выстроили систему. На доле паруса, лишь бы нам этот матч то выдержал. <свят> <Да>, через <свят> потребка, через тот и потребку операции это мы вообще из любой системы даже выйдем. Пару слов еще хотелось бы сказать по мероприятию, что в Москве прошло, я тоже там, там был. Пообщался с Циваном, руководителем Томского производства делать генератор. Как бы описал, показал уже мне на видео, да, даже еще в сети не было видео, где они сделали корпус генератора, да, там еще всякие интересные моменты. Тоже я, я надеялся, что его выложить, конечно, в ну, может это дело ближайшего будущего, когда уже сборка там начнет, покажется вместе. Тоже как бы достаточно грамотно компетентный человек. Что еще там интересного было? Ну, позитив был просто колоссальный. Все настолько напитались вот этой энергетикой, которая создали, творилась дружественной вот, творила вот этой обстановкой. И до сих пор на этом заряде все это и движется. Да, немножко спад в моей есть, но есть объективные причины. Я думаю, мы все их преодолеем и в ближайшее время перейдем в атаку, так скажем. В общем и целом ждем встречи снова в июне. Всех туда приглашаю на презентацию уже реального генератора будем его пробовать на вкус, на цвет, на запах. Поэтому всех приглашаю вы и еще один момент вот пользуясь случаем, пока нас слушают, я так думаю, что планируют будут нашу слушать многие люди Александр имеет Труба там делает ошибочку небольшую постоянно в роликах мне уже даже в комментариях делали замечание, что не 5 вагонов в сутки углей а потребляет средняя это как это станция, Электростанция. Это, электростанция, да. А до 15 составов в сутки. Мне даже скинули ролики, где есть э, такие платформы, куда заезжают по 5-6 вагонов в две линейки и сразу переворачивают их вверх ногами. Прям сразу по 5-6 вагонов переворачивают, воду, топают, все это уезжают. И вот этот конвер и, и прекращается сутками идут. И получается, что. От 15 до 30 вагон э, этих составов в сутки сжигает. не вагонов по составам, По 20, по 25, по 30 вагонов каждому. Поэтому там. Да это, это вообще караул, это караул просто. Да, мне человек просто ВКонтакте написал, описал всю эту технологию. Говорит, я сам работал на такой тетец, где вот сам на разгрузночной, говорит, сколько можно, говорит, я уже пишу, пишу, нигде, никто никак не говорит, не 5 вагонов, а говорит, до 30 составов в сутки. А в каждом составе 20-30 возгласов. Вот, вот примерно такие. Вот, Объемы масштаба сжигания угля на, на ТЭЦах. Так представьте, Поэтому... какой теперь мы свет несем планете и всему, всему миру вот с этой технологией Какой свет? Это же, это же капец. А сколько шахтеров без работы останутся? Да Уже и слава да, богу останутся без да, работы, да. хоть они в семье будут детей воспитывать. И живы здоровы будут. И они в любом случае в таком мире свободной энергии будет много себя возможностей реализовать. Это, во-первых, цена как минимум на 70% всех товаров упадет. То есть, если в России мы это в первую очередь допустим, то это наша экономика станет конкурентоспособной за счет этого всего. То есть если вот мне тоже писали там в чатах, что, допустим, у нас там э, по рубль 50, да, ой. Ой, по, по 3,50 или там по.. по этим предпринимателям еще больше там по 4000 с рубля продают киловатт электроэнергии а в Китае по 60 копеек там, или еще там даже поменьше там или побольше это в этом или по рубль 60 то такое, то есть реально чей товар будет выиграть соответственно да? если у нас будет электричество такой степени дешевое на 70% товара то есть мы просто станем конкурентоспособны со всеми и наши товары просто уже будут выходить на международный рынок да и нам самим легче всем будет жить, когда. А, и, конечно. Да, все, а если что там еще эти 7, то будем есть. развивать, восстанавливать. Если там, взять 20 и прочие моменты, очень много. Если взять да, Дубай, как народ там в Дубае живет, мы богаче них, мы можем лучше них жить, не работая. Они же там никто не работает. Ребята, еще что хотел сказать по поводу рабочих мест, Он Кто тоже кто-то говорит, вот я сам работаю на Транснефти, да. И понимаешь, что вот это вообще все не нужно, в принципе, вообще не надо. Нет. Нефтезавод, который, там трубы, из него дым валит постоянно. Просто смотришь что там смог над этим заводом стоит. И это все не нужно. И вот я говорю, ты представляешь, что до рабочих мест люди потеряют. Так глупо думать о завтрашнем дне. То есть думать о завтрашнем дне, чтобы заработать себе на хлеб на завтрашний день. И не думать о послезавтрашнем дне. Что будет послезавтра? Ну, ты кто заработал, там, хорошо, хорошо поедешь, хорошо покушал, там детей накормил, а внуков кто будет растить? Где они будут жить-то вообще? -то Нет, то равно. Не, тут... Сделать тут... новые рабочие места просто. Лех, тут я таким да. людям да. говорю. Да, человек не подумал, что это опять же новые рабочие места. И уже только в чистом месте, в приятном месте работать, без да. всяких скрупов, дымов, пыли и так далее. Да. Здоровым, на здоровой планете, на здоровой земле. Вопрос как раз вот здесь и заключается в том, что люди думают о а завтрашнем дне, а где я буду завтра там работать. Но он не думает о том, что Ну и что, что ты завтра будешь работать, а послезавтра ты сыграешь и в ящик, потому что у тебя организм будет вот этим всем всеми ядами убит. И ну и что? Да, вот по сути. Так ты выберешь конечно, жизнь а еще... или рабочее место? А, да в конце концов, когда человек умирает, его тело с этим питанием, с этим образом жизни, я слышал, что начало разлагаться гораздо дольше, чем раньше это было, с другим питанием. То есть пока тело не разложится, душа То тоже не может надо, оторваться нет. от тела. Конечно, конечно. Всех же тоже, тоже не сожгет. Многие дико смотрят на это. Так они генераторы будут собирать, те, которые вот, потеряют рабочие места, да, на производстве будут. Генераторы собирать. Все, не, не только новые технологии выйдут. Да. Это вообще пуски и люди начнут созидать. Конечно. Да мне кажется, вот эта вот тема со Skyway, она даже как-то неуместна, потому что другой транспорт сразу появится, что этим поездам вообще неуместно будет быть в этой системе. Когда у каждого будет квадрокоптер за 300 тысяч, зачем ему этот поезд нужен? Он сделал кнопочку нажал, да и все. Но это ну, мое мнение. Будет всегда все присутствовать. Будет меняться концентрация и э, соотношение, но всегда будет все присутствовать. И машины, и поезда, и самолеты, и мотоциклы. Э, оно все будет. Просто будет меняться соотношение количества одного к другому. Да, будет естественный перерост. Многообразие. В При природе есть все в многообразии. Меняется просто популяция, количество. Но все, все есть. Как говорил Сергей Пантелевич, мы меняем мир. Да, и все наши знания, которые когда-то были неуместные, они сейчас понадобятся. Я не знал, где можно будет использовать эти знания там чтобы на них деньги зарабатывать. На сегодняшний день ты не только эту проблему обсуждаешь, ты нашел решение этой проблемы, и ты это, люди выводишь это, это решение. То есть разговоры закончились, есть уже выход. Но я тоже первые две недели не спал, я тебя услышал. Радует, ребята, можно тоже скажу пару слов, так радует, что я вижу вокруг меня такие талантливые руководители, молодые, энергичные. Это как раз вот кадровые вопросы, да, что если у нас люди, есть кому руководить. Эти люди есть, я их вижу, они меня окружают, я с ними общаюсь, это вы. Вот. И меня это очень радует, я вас очень люблю, очень ценю, очень уважаю и просто счастлива в возможности с вами двигаться вместе в одной команде. А Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ребята, я табличку создал, Получается, я предлагаю Алексею созвониться после планировки, да, и, чтобы заполнить, но ну, а сейчас можно в голосовом режиме просто обозначить, да, кто когда готов. Вот, например, я готов завтра провести, Наталья Полетаева сообщила, что она может пару вебинаров до 15 числа провести. Потому что после 15 числа там будут ну, свои дела. То есть, как бы, Давайте обозначим кстати, таким образом. В принципе, я могу и сейчас уже начать Хорошее предложение. Я на 10 мая там запросился. Я, вот, я вообще, так. честно говоря, у меня ноутбук немножко подтормаживает, я ни разу этим не занимался. Я не знаю, как-то мне хотелось бы это делать, но... Два раза увидишь, научишься. Я не представляю даже, как это все, с чего начать даже. Посмотришь э, выступление, с которых мы начнем. И все и по такому же сценарию поехал. Mm -hmm. Просто пошел. У нас такой месяц все. С пятый же? Mm -hmm. На ну, пятый, второй все. Пятый. Ну вот тогда давайте вот я. На завтра нет больше желающих, я себя вписываю. Все согласны. Да. Да все. А ты завтра, ты приглашаешь завтра с кем-то или ты один это сделаешь? Могу сам, могу с кем. то Если хотите присоединять, я не против. Ну давай, если так, что, присоединились. Да, я тоже буду не против. Да, кстати, идея неплохая, когда там было три человека с тобой. Грамотно, грамотно идти. Да, Конечно, круговая да, да, да. порука казачества так и должно быть. Один остановился, мысль ушла, раз, второй поддержал. Да да, да, да, да. Вообще грамотно, вообще грамотно. Да, да, да. да. организованная преступная группа, группа лиц. А ты знаешь, приходится спорить с людьми, когда ты один, одного мнения. Вообще не надо спорить, делай, как Володя говорит, не надо спорить. Нет, делай, не спорить. Я просто утверждаю. На вебинарах там есть, как спорить, сам с собой. Да, да. Вопросы читаешь в чате, которые есть. И отвечаешь. Mm. Uh, слушайте, так, чё, на четвертое число Алексей, да, у нас там, получается надо доступ сюда открою, Алексей. Денис, крыло, ты, запис... ты записывай по одному человеку. Присоединиться проблем нету, там по три в четвером, но должен быть ответственный спикер который будет вести этот вебинар, поэтому и записывай одного, остальные пусть присоединяются с этим то нет проблем. В Какое время все будет происходить как сегодня? Mm -hmm. Ну я в 16 18 20 Ребята, у меня предложение по поводу времени. У нас же часовые пояса присутствуют, наши необъятные разнешние, поэтому желательно, чтобы каждый ориентировался по своему часовому поиску на целый регион. чтобы Да, да, да. Часов. То есть, если я по Москве, как кто-то в Сибири не сможет это время посмотреть. Если вы в Красноярске, то вы лучше ориентируйтесь на Красноярское время, чтобы в свой регион охватить больше. <как> <как> да, да, да. Каждый на, сво... на свое время ориентируется. Остальные подстраиваются. Тоже верно. Денис, ты меня там сам определяй, я уже буду подстраиваться под грима, сюда тебе удобнее, ну, но, на Московское там. Желательно, чтобы до пяти часов вебинар был закрыт, чтобы я уже мог бегать за детьми, если что, в садик сюда привезти. До пяти примерно у меня тишина в чтобы не, не было лишних отвлечений. Mm -hmm. Ну там с трех начала, я думаю, часа полтора-два на вебинар с головой хватит. И еще один важный момент, то есть, mm -hmm. а, как вот выкладывается да, допустим, завтра утром выкладывается ссылка на вебинар, который проходит 3 мая. И каждый, кто проснулся, увидел в чате планерка, что сегодня вебинар и эту ссылку распространил везде на своей странице в комментариях там в WhatsApp, в телеграме то есть где она еще ну, не раз расп... где ее нету туда по своим источникам растусовал то есть чтобы каждый ну, выполнял такую простую движуху вот. 5, 7, 10. Ну все, остальное все в печатном виде, там в личку и в чате. Давайте определимся, затягивать да. не будем. Ты Запись... Магию? Я тоже сиять в любой Запись час 42 уже как бы ну, нормальное время. Людям будет удобно смотреть. Благодарю всех за встречу, за диалог. За эмоции. Да, всем, всех глаз. Так, всем, Максим, благ, благодарю, всем счастливо. Добро.